здравствуйте дорогие друзья с вами снова дмитрий недавно я тестировал аквабокс для своей экшен камеры мне было интересно действительно ли он герметичен насколько хорошо камера будет снимать под водой качественно ли запишется звук кадры теста вы видите сейчас на экране результат меня приятно порадовал аквабокс Справился с задачей, и моя камера осталась сухой. Даже под водой камера снимает хорошо, но качество съемки зависит от прозрачности воды. Чем чище вода, тем лучше будет записанное видео. О звуке. Аквабокс не препятствует записи звука. В видео можно слышать голоса и плескание воды, хотя он слегка искажен и приглушен. В целом тест дал неплохие результаты. Аквабокс стоит взять в поход или длительную поездку для съемки дождя и кадров под водой. Единственное, чего мне не хватало, это крепление камеры на голову или простенького штатива для селфи. На этом все. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.